Так как Маринетт может быть. Здравствуйте, Сабинчен. маринет в комнате? Спасибо. Ай. Алло. Позвони. А, <связь> Заходи. Не Привет. Я тут пришел на чаёк. Я будешь. Я как раз для тебя. Ой, для всех в школе для тебя для тебя. Тортики приготовила. О, вот, смотри, да, пара выходит, что, пара. Ты че Париж? Мы живем в Париже. Ты Париж? Нет. Ой, спасибо. И вот тебе ещё тортик, вот чай там, укусный. Там. Укусный чай. Тобой, а вот папе, Наталья, гай, о, это твоему охраннику, репетитору по китайскому, репетитору по фехтованию репетитору по английскому репетитору по водолиньерству. Да не надо, это я для тебя, вот для всех. Спасибо. все мать, сколько печь можно. Ну я сегодня лишь там не попала сегодня. Так. Попью чайку. Нина сегодня. В школе не было. Маринет. Да, Маринет, смотри. Сюда иди. Это кто такая? О, хлеба была. Хлеба, нет. Что это? Слышь. Адриан, Адриан тебе страшно а. движать. А, Адрианчик, спаси меня. <связывая> Пауза! Колечко. Сейчас не его <связывая> Пошла отсюда, пошла. А. А. Да. Так, может, как-то получится. Пошла нафиг. Что, кубу закатай? мое ю меня прекрасно защищает. Стэна, она бесконечно меня будет защищать. Я что, советую? Да ты ничего не сделаешь, брать всех. Вс, по Ч? она сказала? Краем ухом послышал. Что убрать? Извини. Я просто за тебя спрятался. Они все убрать? Она сказала то, что их цель это ты и Нина. Значит, зачем ей я? Правильно, я ей не нужен. Знаешь, а что остальные ничего... не двигаются, если они с вином убрались? Че, уже, уже в роль вжились? А не, Нет, не я просто по ней... Как, как мне, что мне делать? Мы не сможем, конечно, защищаться. На! Пауза. Все. Может, Сама же на свою силу попалась. Мне кажется, это не работает. Она ролевую игру играет какую-то. Слышь, притворщица. А мы не уберем. Ладно, ага. мы тебя скинем. Что это такая? Пошла отсюда. Это моя. Ой, какой у тебя классный а -а -а -а -а. шлем. Пошла. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мне нету времени искать оправданий или что-то еще. Это камень через пчелы, который дает супер. Быстрей, Все и так всё что прятаться-то. Мне надо спрятаться, За мной. Ну ее. Я защитил. Я защитил, ее. защитил да. Все, помогаешь, защищаешь, молодец, все, давай, на крышу. А мне надо детрансформироваться. Держи, пчелка, я М -м. тебе дал. Детрансформация. Держи. У меня в карманчике в заднем еще были, оказывается, было беру Так, что-то курица Шибер. на крыше. А, Шибер. да. Какой Рапас Появился. Рапас, Стойте! Я за нами. Дайте мне уйти. Я использую супершанс. Я забрала тот, который она стреляла, Суперкот, разрушил. Вот это... так, oh. На. Oh. No, зачем ты И ты Где бабочка? Теперь... Чай вот она. вот она. Лови ее. А, больше ты не будешь творить зло, маленькая Может, баба, ты будешь... Ты будешь... Давай. Алья, не расстраивайся. Ай, получилось, получилось. Я, я убираюсь. Не расстраивайся. И за так, за мной. Так, пчела за мной? Помириться. <свят> помириться, помириться. Хотя, Давай, иди и мирись со своей девкой. Пойдем, вот, идем куда-то в ну, Вот здесь укромное место. А, Все, пошел мириться. Быстрее а, я! Торговец. Мне времени а, нет, у меня минута. Ну быстрее, Янг! Ну, давай мне сюда смотри, а я там... Видите, ну тебе? ладно, подави. А, Чай? Нет, мне речь. пора. Вот устал. Нет. Как так? Чай. Как жалко. Так, надо к Маринет зайти. Ай, ладно так и прям к ней в комнату. Тихо, тихо, тихо. Ой, привет, кот забыл. Да я пришел поговорить с этим человеком, но Адриана здесь нет, поэтому я пойду. Я ему передам, если что. Хорошо, передай. То, что ты Информация. Благо. чики приятся. Ой, благо, приятся. О, привет. Адриана, ты слишком сыграл. А, да, ну, потом поговорим. Вы Нет, вы, мне кажется, уже я лучше чайку попью. Приходи, так, кушай, кушай, кушай. А О, извини, ты? мне надо идти, мне папа написал. Ладно. У меня же мама пропала. Если что, я не приходи знаю. К нам. Я да. устрою вечеринку. Да. В пятницу. Ходи к нам. Хорошо. <гас> Может у меня, у меня отец в пятницу уезжает? Давай, это дом побольше. Да, в комнате у меня включу музыку. Ладно, я пойду, а то у меня отец ругается. Давай. А. Может, ты тут свои двери откроешь? А ты что? Да, да конечно. Спасибо. Так. А О, привет, да, хло. Да, да. Начайок. Да, да, да. Кстати, он маринетовский. <laughs> Ладно, пойду. Ой, привет, хочешь тортик? Нет. Yeah. Пойду-ка я к тебе домой.